Совершенно случайно сейчас наткнулся на одно из своих старых стихотворений, и знаете, оно мне показалось исключительно актуальным и довольно интересным в плане выражения мысли. Ну, по крайней мере, мне это самому так показалось. Я в принципе люблю перечитывать иногда свои старые произведения, стихотворения. И знаете, даже для себя я иногда нахожу что-то новое, что-то. Что-то необычное. Я понимаю, звучит это довольно лестно, но... но все же. В общем, послушайте и оцените, насколько это возможно. Человеческий вид обожает всем верить. И неважно, важно, кто Бог или друг попросил одолжить. Это странно, ведь часто нам ложь не проверить. Мы играем с огнем и готовы с ним жить. Такое интересное. Даже я в нем увидел что-то. И сразу в памяти всплывают какие-то моменты, когда близкие люди, знакомые тебе люди, от которых ты в принципе не ждал никаких гадостей, вдруг раз и обманывают тебя. Точно так же и многое другое. Мы устраиваемся на какую-то новую работу, мы переезжаем на новое место жительства, там либо еще что-то, еще что-то. Ну, список-то огромный, вы же понимаете. И что-то ждем от этого. То есть у нас есть свое представление того, как должно произойти дальше. Однако жизнь, вернее ситуация, это дело не в жизни на самом деле, это дело в людях, в их поведенческих каких-то инстинктах, мотивационных моментах и в чем-то другом. И получается так, что по факту оказывается совершенно иначе. Кто в этом виноват? Ну, наверное, наверное мы в большей степени. Потому что всегда играет роль совокупность событий, совокупность людей, совокупность моментов в отношениях и многое другое. То есть тут я не стану проводить какую-то одну конкретную черту, одну конкретную причину, потому что это было бы глупо. Всегда работает исключительно совокупность. Но кто-то больше, кто-то меньше. И я уверен, что именно мы в большинстве своем несем вину, потому что не подумали о людях зеркально, не учли их прошлые какие-то предыдущие поступки, дела, события. Вот и получается так, что мы сами себя обманули. Мы играем с огнем и готовы с ним жить. Спасибо, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Берегите себя. Пока.